В Германии крупный бизнес по-прежнему нуждается в российском газе и все еще рассматривает Северный поток-2 как полезный для экономики. Но в связи со сложившейся ситуацией вокруг Украины готов полностью отказаться от него. Об этом заявила даже пророссийское лобби в местном бизнесе – Восточный комитет немецкой экономики. Исполнительный директор данной организации Михаэль Хармс вообще полагает, что проект умер в долгосрочной перспективе. Функционер вместе с тем выразил уверенность, что Россия не прекратит поставки своего газа на рынок ЕС, даже несмотря на персональные и секторальные санкции, в отношении экспорта и прочего давления на российскую экономику. К несчастью, ущерб от наших собственных санкций ударит по нам самим. Прогнозируемые контрмеры российского правительства никак не повлияют на нашу точку зрения, однако ударят по нашей экономике так же сильно, как мы бьем по РФ, говорит Хармс в интервью на Радио ДВВ. На фоне эскалации конфликта на Украине, министр экономики ФРГ Роберт Хабек начал успокаивать рынки и сообщил, что поставки сырья из России продолжаются. Более того, он также заверил общественность, что энергетическая безопасность Германии не пострадает даже если Москва полностью перекроет поставки голубого топлива. Чиновник буквально гарантировал истинность своих слов. А вот в Восточном комитете немецкой экономики так не считают. Это неправда, наши сведения другие комментируют заявление главы экономического министерства господин Хармс. По мнению исполнительного директора Восточного комитета, наиболее пророссийской силы в Германии, даже краткосрочное отключение Германии от поставок газа из РФ приведет к тому, что последствия для экономики нельзя будет компенсировать. По его мнению, придется очень быстро откатиться назад в прогрессе перехода на вин и зеленые источники энергии. Нужно будет быстро запускать тепловые электростанции, запускать атомные энергоблоки. Все это заставило бы проделать огромную работу резюмировал Хармс. В Германии прекрасно понимают, что попали между двух огней экономической необходимости и европейской солидарности, а также осознают тот факт, что остановка Северного потока-2 – это худший вариант из всех, особенно для ЕС. И наилучший для Соединенных Штатов. Но антироссийское правительство ФРГ вздохнуло с облегчением, давно искомый предлог остановить СП-2 представился сам собой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.